Это заплевывание, гнобление и э, незаслуженное оскорбление Я считаю это низко Но такое тоже бывает Почему? Э, весь род человеческий делится на разные касты Вы, наверное, об этом читали в Адхарваведах и в э, Упанишадах и там сказано о кастовости. Вот чем ниже человек, тем больше там ругни, ненависти, зла, проявления э, злобства, э, ругания, вредности, огорчений. Такие люди, они не создают свет вокруг себя. Это люди угрюмые, злые, вредные, у них всегда все в жизни плохо. Есть другие виды. Это люди, рожденные с улыбкой на лице.